Каждый четверг, ровно в 12 часов, с ударами колокола на башне Мегелет, собирается водный трибунал Валенсии. Это самый старый орган правосудия в Европе. Этот суд учредил король Хайме I после завоевания царства Валенсии. И гипотеза гласит, что растительные каналы были созданы еще римлянами, но доведены до совершенства маврами во время правления халифов Кордовы Абдаль рахмана III и Альхкама II. В 2009 году трибунал признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Суть трибунала состоит в том, чтобы в устной форме регулировать использование восьми растительных каналов, по которым вода реки Турия идет в Валенсийские долины. Как только суд занял свои места, судебный исполнитель объявляет два раза на местном языке «Валенсиано». Заявляется от канала такого-то и произносит название конкретного канала. Если жалоб и заявлений нет, переходит к следующему каналу. Давайте посмотрим, как происходит это действие. Denuncias de la sequia de mislata denunciar de la sequia de mislata denunciar de la sequia de Chiribella. denunciar de la sequia de Chiribella. denunciar de la sequia de Mestalla. denunciar de la sequia de Mestalla. denunciar sequia de fabana de la sequia de fabana denunciás de la sequia de rascaña Denuncias de la sequia de rascaña Denuncias de la sequia de robella denuncias de la sequia de, de, de robella Суд длится каких-нибудь пять минут и в наши дни носит чисто формальный характер. Но иногда принимаются заявления от представителей сообщества фермеров в устной форме. Вот мы слышим, как представитель водного суда сам пошутил по поводу скорости процесса. В дождливые дни трибунал проводится так называемом гардеробном доме, который находится напротив апостольских ворот, куда сейчас мы видим и устанавливают стулья после процесса. Всем известный фонтан на площади Девы Марии имеет непосредственное отношение к водному трибуналу. Центральная фигура мужчины олицетворяет реку Турию, а 8 женских фигур – это 8 растительных главных каналов. И под каждой фигурой можно найти название канала. На этом я заканчиваю краткий экскурс в историю. С вами был я, Дмитрий. Спасибо за внимание.